Итак, мы только что вышли с магазина «Хостовары», где мы приобрели э, все необходимое для съемок сцены фильма. Э, название фильма, скажите. Э, Расчет на эмоции. Э, значит, сцена. Сцена. Сцена. Э, красивая сцена. Сцена со смертью. Таксиста. Сцена со смертью журналист... Журналист... Ээ, Сцена с журналистом. Да. А а, в... Ээ, да. В общем, <клево> если в двух словах, то мы сегодня целый день ходим и ищем кровь. Нам нужна была кровь. Мы сначала пробовали заменители, мы ээ, пробовали имитаторы. Но все было не натурально, все было не совсем так, как нам бы хотелось. Да, нам хочется, чтобы все было натурально. Были краски на основе гуаши, которые ломаются и отваливаются. И они неестественно смотрятся нарастать на солнышко вот. вот. Были специальные банки с кровью. Специальные банки с кровью, так слышно? Да. Они нас устроили тем, что кровь не сохнет и течет. И течет. И блестит. И блестит. Да. В итоге было принято решение, кровь найти либо человеческую, либо... Либо, да, значит, Ну натуральную да. кровь. Вот мы ее заказали, посмотрим завтра в 10 утра, должны ее привезти. Купили респиратор, а не палит. Вот. вот, Мы купили кое чё кое чё Мы такое-чё мы вам покажем. А еще нам осталось еще кое чё купить. Да, надо будет свет. Да, иначе завтра не будет свет. А вы не знаете, где купить почку? Нет, да? Ну ладно. Ну ладно, если что, мы позвоним. Мы позвоним, да. Ну все. Кровь будет на стол натуральная. Все будет. Ну ладно, все, все потом, потом. А я не. Знаю.